Вообще-то я не любитель выступать, и тем более вот так, но мы иногда смотрим, в каких регионах, что творится, и, исходя из этого появляется, ну да, я приезжаю, буду не приезжаю. Записать можно? Я как можно микрофон? Да, пожалуйста. Да, а можно? Тебе можно. Сейчас объясню почему. По протоколу. Значит, если задаете вопрос. Вот как Андрей, встаете представляетесь и задаете вопрос. С места не принимаю, это реплика. Жалко, здесь Артема, нет, я бы ему сказал. Это неуважение к выступающим. Тем более, если выступает лидер или основатель Тарсона. Это так, между прочим. Я с чего хочу начать с вами разговор. Я дождусь, пока наши Рокоссовские, Завершие, приедут а пока мы познакомимся поближе дело в том что у нас ключевые две ошибки Первый. вспомните кто мы мы члены кооператива уникальность нашего продукта да, заключается в том что мы не просто MLM и не просто водители такси. мы члены какого-то сообщества которое называется кооператив таксом. то есть мы люди которые сюда собрались решить какие-то проблемы для себя, для компании. Компания решает вопрос, она придумала и внедряет мобильное приложение. Она не создает такси, понимаете? Она создала мобильное приложение. Вы те люди, которые хотите создать свой бизнес. Да? Вы решили либо стать водителями, либо стать владельцами таксопарков, либо участвовать в другом проекте, о котором мы сейчас поговорим. Понимаете ошибку в то рефералка или линейность, о котором вот о котором мы сейчас долго говорили, да, она у нас идет методом тыка. У нас нет технологий, чтобы сразу вам ответить и сказать, как правильно. Вы задаете вопросы, мы над этим работаем. Да? Иногда это затягивается. Иногда вопросы бывают настолько серьезными, что приходится общаться с государственными органами. Или вот простой вопрос. Что такое создать патент, да? Вроде бы ничего. Три месяца. Вот три месяца у нас четыре продукта должны быть запатентированы. Это сам бизнес, да? Мобильное приложение, таксопарк. Я имею в виду личный кабинет владельца, таксопарк и личный кабинет водителей. Вот четыре продукта, которые должны быть запатентированы. Три месяца. И результат этот должен быть на днях. И не все сразу, а поэтапно. Отсюда франшиза не может быть укомплектована до конца. То есть она юридически не до конца сформирована. Правильно? Правильно. Поэтому, когда мы говорим о франшизе, мы говорим о Российской Федерации. Мы еще не готовы их предлагать ни Узбекистану, ни Казахстану, об этом речь пойдет, ни Киргизии. Тем более не в Европу. Потому что все, что... Связано с юридической, надо быть подверженной букве закона и только лишь. Все, что вне закона, оно вне закона. А это компания. Нельзя компании быть вне закона. Человеку можно быть вне закона. Захотел кассовый аппарат? Поставил. Не захотел, не поставил. Да? В Европе единицы, у кого есть кассовый аппарат, машина. А в Молдавии требуют. Вот в Молдавии мы не можем никак пока открыться, изучаем этот закон. да их, Они требуют, чтобы кассовый аппарат стал в каждом такси. На Украине то, э, в аэропорту Бориспа есть свое такси. Только в них есть кассовый аппарат. точно ни у кого. Потому что никому не нужно в Европе этот чек. Это твое личное дело. Там фискальные органы не отслеживают твои доходы или что-то. Понимаете, в чем ты через этот чек? А у нас да. Поэтому у нас разные позиции в этом плане. Отсюда расхождения большие. Я говорю вам это для того, чтобы вы понимали, что вопрос упираются не только водителя такси и заполнить то, что вы хотите. Что хочет водитель такси? Чтобы у него было побольше заявок. Правильно? Откуда они должны взяться? Из того облака, которое мы должны создать. Куда будут стекаться все заявки. Каждой компании должна быть миссия. Вот у таксопарка миссия простая. Вот раньше их называли бандапазами. И это было понятно, потому что люди были заточены только на одно. Быстрее отвести, быстрее привести. Другой миссии не было. А в компании «Таксфон» есть миссия. Благородная миссия. Улучшить качество жизни наших жителей страны. То есть дать качественный продукт, не только отвести, привести, но еще дать качественный продукт, и это есть наша миссия. Параллельно мы хотим сказать, что у вас есть шанс войти в бизнес. Помимо того, что вы водитель, у вас есть шанс войти в бизнес. То есть вложиться в какие-то ресурсы финансовые и стать совладельцем того, что говорил передо мной Ярослав. Вы только поймите, да, продукт сейчас сформирован. И он возвращается в кооператив, как продукт. Деньги, собранные с ко членов кооператива, был создан продукт. Сейчас он будет у вас, как в неделимом фонде. Вот о чем речь. Вот о чем бизнес. Поэтому то, что делается, иногда делается с опозданием. Иногда не очень хорошо, иногда некачественно. Потому что мы люди и все... Люди, которые занимают определенные должности, у них тоже есть свои моменты. Чтобы вернуться в наше прошлое, а мы должны вернуться в наше прошлое, хотим мы этого, не хотим, потому что наследство у нас было такое, которое мы пришли, я когда пришел на службу, а я на службе, я не на работе, да. приходилось разгребать такое, что вам не хочется рассказывать, и даже слушать вам не нужно. Слава Богу, избавились, разгребли оставили белый лист, с которым мы сейчас все начинаем. Поэтому вот эти поездки Ярослава, они о чем важны? Вы его видите, он вас слышит. Идут записи, потом эта запись изучается. Каждый у вас вопрос, он не пропускается. Он изучается. Но для того, чтобы продукт зафункционировал нормально, нужно создавать соответствующие службы. Чтобы каждый вопрос отвечал не Ярослав, а представитель этой службы, который бы компетентен в этих вопросах, Ярослав же тоже не может знать все темы. Есть юрист на свете, который знает всю юриспруденцию? Нет. Нет такого юриста на свете, который знает всю юриспруденцию. Есть узконаправленные специалисты. Вот и все. Точно так же Ярослав. У него в голове была идея, он ее хотел создать. Он ее создал. Но вот сейчас я у вас очень попрошу, когда дойдет речь а вопросов, мне финансовый вопрос не задавайте. Я очень плохой коммерсант, и то, что я вам посоветую, точно провалится. Поэтому я не спрашивают. Договоритесь. Теперь почему я здесь? Мы изучили статистику, она у нас только-только будет составляться, потому что у нас даже не было людей, чтобы собирать эту статистику, чтобы посмотреть страна наша большая и слава богу от Калининграда до Хабаровска и Сахалина у нас чтобы посмотреть где что творится потому что бывший стратегический совет нам оставил такой наследие чтобы нам было заниматься спиротем потом создавать новое. и вот согласно тем цифрам которые у меня есть у вас не все сладко здесь я вам только скажу за второй квартал Вот всего 406 заявок по Новосибирску из них за апрель 32, да, май 66, июль 63. Ну, Это, наверное, очень много, правильно? Нет, нет. Но ну, это начало. А начало оно никогда не может быть э, хорошим, не потому что первый блинкован, а потому что оно начало. Мы идем методом тика. Мы хотели соединить МЛМ. И франшизу. Это линейный бизнес. Уникальность в чем здесь? В том, что у нас есть две возможности заработать по MLM, где бинар и по франшизе. Кто на что горазд, у кого что лучше получается. Если человеку нравится франшиза, ради бога занимайтесь франшизой, никто вас не отнимает. Но это не значит, кто плохой. И не надо комментировать, что хорошее, что плохое. Вы выбрали себе тот путь из двух, который вам компания предоставила. Вот Артем сказал, мне оно понравилось, хоть туманное, но понравилось. Твои слова? Твои слова. Ну что-то же тебе понравилось, правильно? Вот Владимиру понравилось кое-что другое, мы пообщались, да? Ну что-то же понравилось. А от того, что понравилось, надо брать лучше и его преподнести вам как лучшее. А все плохое? Вот как ракета ступени выкидывает, надо выкинуть и идти вперед. Не надо оглядываться назад. Все, что связано с франшизой, да, она недоработана. Она стоит дорабатывать его. И у вас правильные вопросы и правильные претензии. Но если в компания не реагировала бы на это, да, было бы очень плохо. Даже с теми возвратами, которые у нас есть, вот что Ольга задавала вопрос, я хотел бы, чтобы ты их не задала, я вам отвечу. Когда человек ходит в бизнес, он вкладывает деньги, он рискует чем-то? Конечно. Конечно. правильно? И что, если бизнес погорел, что он приходит потом кричит, верните мне процентов деньги? Нет, он вложил деньги, он погорел. Погорел, потому что он плохо подготовился или не учел те моменты, которые надо получить. А здесь услышали, что человек добрый, раздается им деньги, да, которые они вложили. Да? И люди, которые без совести пришли, которые в 10 раз больше заработали, чем вложили, и потом приходят, начинают права качать, верните мои деньги. А когда подняли документы, они даже не зарегистрированы в кооперативе, у них даже нет членства кооператива. Это на тот вопрос, что вы задавали по Кемерову. Понимаете, в чем дело? А как можно вернуть деньги человеку, который не член кооператива? Ради чего вам вернуть эти деньги? Поэтому с тех пор, как я появился, а я появился с 11 января, я сказал, стоп, это бизнес. Вы вложились в бизнес. И надо посмотреть индивидуально. Если человек что-то делал, за что-то получил, но если есть какие-то моменты, верните то, что осталось. Но не все 100%. Они говорят, вот ему вернули 100%, а мне почему не 100%? Да потому что и тому вернули неправильно. И Ярослав хочет вам всем вернуть деньги, чтобы вы были довольны тем, что есть. А что есть? Люди берут назад денежку и не уходят. Совсем никуда не уходят. Хоть они и кричат, что мы плохие, такие сики, но они никуда не уходят. Почему? Сейчас объясню. Благодаря МЛМ мы хорошо стартанули. Появился какой-то бюджет компании. На что было создано то, что вы видите. Деньги пошли на создание продукта. Они не ушли никуда. А те люди, которые больше всех кричали и сейчас кричат, вот они и делали свои заявки. То там погулять, то там отдохнуть. Работать некуда было. Потому что они занимались, по их словам, вопросами компании. Только весь вопрос заключается в том, что они сделали для компании. Можете мне сказать? Ровным счетом ничего. Ровным счетом ничего. И когда я пришел и увидел, и сказал мне в первое, вот вы здесь существуете, вы работаете, а где ваша основа, которую вы учили в той компании, где мы раньше работали? Есть определенные правила игры. Если в компании нет правил игры, это пустышка. Если в бизнесе нет дисциплины, нет правил игры, это провальный бизнес. Не надо было вклад. Понимаете, о чем я говорю? Вот меня сейчас интересует моральное состояние Новосибирска. Меня интересуют те члены кооператива, которые здесь присутствуют. Меня интересует, о чем они думают, как хотеть помочь в компании, что не нравится в компании. Это можно говорить просто, как партнер с партнером. Мы сейчас отслеживаем интернет-сообщество, Кроме тех чатов, где собрались наши бывшие друзья, никакого негатива нет. Мы еще не та компания, которая была бы кому-то интересна, чтобы за нами не знали, что творилось. Нет. А мы интересны именно тем людям, которые хотят навредить и компании, и вам лично. Что вам не нравится в компании, компания открыта. Пишите, говорите, встречайтесь. Рассказывайте, говорите о своих наработках, о своих каких-то моментах, что хорошо, что плохо, что говорят клиенты, что говорят водители, это касается тех, что франшиза. Но я хочу вам сказать другое. Если люди, которые занимаются МЛМ, это образ жизни, их не поменять, они такими уродились, это склад ума. Это то, что мне никогда не понятно и не пойму никогда. Понимаете? Но я знаю одно то компания компании было миллион долей, продано было 500 тысяч. 500 тысяч осталось и до сих пор стоит. Так если есть люди среди вас в других местах, которые завидовали тем, кто ушел, да, так продайте те 500 тысяч. Чего вы сидите и жалуетесь? Потому что они знали, зачем пришли и что им нужно было делать. Они ровным счетом, очень одаренные в этом плане, хорошо подготовленных высшей компаний, а у них хорошие школы. Они буквально за три месяца добились того, чего хотели добиться. Понимаете? А потом уже когда начали делать то, что их не учили, у них не получилось. Но половина бизнеса осталась. Если это так хорошо, сделайте то, что они сделали. Продайте, обогодитесь и обогатите компанию и своих близких, и других. Это очень просто. А вот жаловаться и обижаться на кого-то, ну это мы вчера говорили о бедных и богатых. Вот это на эту тему. Что бедным всегда, никогда у него ничего не получается, у него психология такая, что Как можно да, не подумать об этом, что люди есть, вложили 11 тысяч в бизнес и подняли миллионы? Назовите второй такой бизнес. Нет. А дальше уже идет то, что ты у тебя в голове. Либо ты с умом используешь эти деньги, либо их тратишь, потому что на другой ты не способен. Так кому претензии? Причем здесь компания. Компания последовательно идет к той цели, которую поставила. И дальше будет лучше. Вы не всего знаете, что делается. А компания делает большие дела, создаются новые отделы. Мы сейчас хотим строго разгламентировать MLM составляющую и франшизу, чтобы те люди, о которых мы слышали, фамилии Хромов и Чазов, которые будут заниматься франшизой, да, они усилит вашу работу. Мы их и призвали в компанию для того, чтобы они вам помогли добиться результатов. И вы будете с ними общаться, вы будете им рассказывать, что вам мешает работать, они вам тут же будут говорить, что надо сделать. Я не специалист в этой области. понимаете? Но есть другая составляющая, как в этом зале. И с правой стороны, и с левой стороны. И для левой стороны мы тоже делаем. Сейчас будет готовиться ДРС, да, и под ним будет лидерский совет для сети. Обязательно. И сеть – это наше богатство. Ее не надо пинать, и надо быть благодарным. Потому что стартовые деньги дала сеть. Она еще даст, когда надо будет. Франшиза пока еще слабенькая. Ее надо поддержать. А куда пойти за финансами, если у нас есть сеть? Никуда ходить не надо. Надо просто эти 500 тысяч продать. Так есть люди, которые умеют продавать, пусть они продают. И не будем их осуждать, не хвалить, ничего. Это работа. Они делают свою работу. Вы делаете свою работу. Да, у вас пока нет результата, хвастать нечего. Но придет время, выровняйтесь. Для этого нужен баланс. Поддержка одной ноги другой, больше ничего. Нужно понимать цель компании и идти в ногу с компанией. Надо только верить в это будущее, больше ничего. Не надо э, сравнивать себя с кем-то или с чем-то, там, Яндекс. Что такое Яндекс? Вы посмотрите на миссию Яндекса и посмотрите на нашу миссию. Посмотрите на миссию других и на нас. Мы же не хотим быть на них похожими, но мы хотим быть такими, какими мы есть. У нас другая программа, у нас другая миссия. Вот когда вы осознаете, что это такое, да, как такси, и правильно, когда все будет доработка, будет попутное, потом будет то, что ты хотел, грузовые перевозки. Ну, поэтапно, не сразу. Сперва надо одолеть одно, на одном отшлифовать, научиться правильно делать а потом перейти к другому. А грузовые перевозки еще интересны по теме своей, чем то, что мы сейчас делаем. Но мы начали с этого. Вы же каждый в семье воспитываете детей. Вот как вы их воспитываете, так они и вырастают. Если вы в один день бежите в музыкальную школу с ним, на второй день спорт, третий, балет, четвертый, так, а потом он бросает все, он никем не станет. Не надо сразу и на Яндекс, ориентироваться еще на кого-то. Зачем нам это нужно? Мы такие, какие мы есть. Нас зовут так сложно. И вас уверяют, что как только заработают и наполниться, то у вас будет заказ Это тех, кто интересует франшизу Если среди вас есть сетевики, мы поговорим на эту тему. После меня будет выступать Олеся, потом Владимир будет по франшизму выступать. А я здесь для того, чтобы узнать негатив, чем вы недовольны. Что компания должна сделать, чтобы оздоровить и моральные, и нравственные позиции ваши. Поэтому, если есть что-то сказать, скажите, я буду с удовольствием вас слушать. Только как договорились. Встаем, представляемся, задаем вопрос. Сидя редко, не признаете. Слушай вас. По поводу документов, более сразу тебе скажу. У тебя есть руководитель. Правильно? Фрат Арглямович. Зомбатор. Да. Очень грамотный человек, что касается. Вот он именно узконаправленный человек. Он все, что знает про кооператив, от и до. Наша цель, чтобы кооперативный участок был идеальным в каком плане? В плане документа Будет создаваться архив, где все будет складываться. Он будет с вами проводить, я не знаю, через скайп, по телефону приезжать сюда. Он будет вас учить, как все это делать грамотно. Чтобы вы на местах точно так же отвечали за это. И мы вначале, когда говорили о кооперативных участках, цель этого кооператива, как можно больше вовлечь население в эти моменты. Сейчас мы прорабатываем среднюю азию. И вы себе представьте, что есть законные, которые позволяют нашим кооперативам обмениваться товаром, пересекая границы, не платить таможенные услуги. То есть мы можем катать продукт по бывшему СССР, не оплачивают таможенные услуги, потому что они члены одного кооператива. А у нас называется международный кооператив. И там можно будет зарабатывать деньги. Еще Владимир подсказал одну фишку. И те люди, которые вложили в кооперативы и ждут пассивных доходов, вот оттуда будет наполнение. Компании про это думают. А у нас, так как очень много участников, очень много светлых голов, хорошие мысли дают. И правильные мысли дают. Мы же не хотим, чтобы те люди, которые поверили нам, доверили свои деньги, остались ни с чем. Нет, ради бога. Но быстро ничего не делается. Мы заработаем? Не я сказал, он сказал. Потому что он знает как. Я не знаю, я же сказал, я плохой коммерсант. Но я знаю одно, что если человек умеет это делать, давайте послушаем, давайте доверимся, давайте проверим, да, как это все выглядит. На это надо время. И у вас хорошие идеи есть. И у вас есть хорошие идеи. Только надо вот верить в это хорошее. Мы говорим о Яндексе все время. Что все время Яндекс и Яндекс? Что мы хуже Яндекса, что ли? Я помню, когда пошел спортом заниматься, нас тоже на олимпийскими чемпионами грозили все такие вещи. Мой тренер мне сказал, что, слушай, у него 4 почки для вас нет, что Ну, такой же хлопец был, как и ты. Тренируйся больше, чем он, станешь лучше, все. Слушайте. Давай. Боль ли вопрос? Боль, боль. Я вас услышу, я снова повторюсь. Это не плохо, это не хорошо. Это факт. Да? У вас нет сетевиков, у вас есть только людей. Хорошо есть компании, которая этот вопрос рассмотрит. И как вот бы сразу хотелось бы внести такую ясность, что ну, приветствуется любая помощь от компании, но если кооператив будет привязывать все-таки к сетевому. Ну давай говорить так. Что значит люди сказали что-то? Я не понимаю этого. Иванов, Допустим, Петров, и... Сидоров. Допустим, ну, у нас внутри э, компании есть внутренние деньги, да? Ну вот странно говорим, а чисто такое. Допустим, вот такой вариант рассмотрен, чтобы помогать внутренними деньгами. Но опять же. Этих... Оль, я же просил, все, что касается денег, вы Я же все равно подскажу то, что будет неправильно. Насчет денег стоял я надо было у него спрашивать. Я могу донести то, что вы сказали, да. Я услышал, что здесь это, продажи никто не занимается, все ждут, пока компания что-то сделает, да? Там, оплатит рекламу или как, что. Uh -huh, поставим вопрос, будем помогать. Mm -hmm. Только скажите, до какого это, первого, второго, третьего затмения Солнца, Лунии или что-то? До какого момента? Не знаю. Ли... А? Пока будут. Ну, да, пока то есть, будут доходы, будет совершенно верно. Ну so, вот. So, so, проще. Совершенно верно. Это называется коммерческое соглашение. Понимаете, в чем дело, да? Поэтому надо всегда задачу ставить так, правильную, да, чтобы на нее можно было правильно ответить. Не Непоставленная правильная задача, я, ну, как в армии, неправильную команду не выполняет. Я к чему разговор, что есть желание помочь, мы поможем. Да, но у вас есть желание работать, правильно? Это ваш бизнес. Вот о чем идет. делаю. Я почему вам сказал про две ноги? Есть лицензии, которые продают, наполняют комплекс, из которой вы пользуетесь. И вы Пока вы слабенькие, они помогают вам. Потом вы выравнитесь, будете помогать. Смысл в этом. У нас два разных продукта, то есть два разных бизнеса. А цель одна. Поэтому один помогает другому. Как в хорошей семье, больше ничего. Сегодня вы слабые, вам будут помогать. Но это не значит, что надо бесконечно вам помогать. Я поэтому и говорю, что вы всегда говорите, что вам нужно что вам мешает работать, какие вам инструменты нужны для работы. Вот будет после меня выступать Владимир, он будет говорить о том, как правильно работать и что для этого нужно. Он успешный конверсант, он знает, как это я не знаю. Поэтому все, что связано с франшизой, я повторюсь, и все, что связано с MLM, это две разные силы в одной семье. Вот и больше ничего. Что касается твоего кооперативного участка, я доложил участку. Поможем, конечно, поможем. Ничего страшного. Это надо было вначале объявить тело, и что рады. Слушаю вас, Рокоссовский, вставай. Как чувствуется? Можно я? Да, конечно, с удовольствием. Тимофей, ну, я думаю, что выражу э, мнение всех, что вот, насчет претензий компании и веры в компанию. У нас, вот как, у кооперативного участка, по-моему, это те люди собрались, которые наоборот и создают здесь, здесь вот этот костяк, да. который ну и приведет и Новосибирский, по-моему, вера здесь э, просто безошибочно у всех наших нашего кооператива. Я верю вам, вы взрослый человек, я любитель анекдотов. Можно? Я люблю футбол и анекдоты. Без этого тяжело нас нужно. Обязательно. В следующей жизни. Про вас, новосибирцев. В советское время вы знаете здесь, какие были ученые, хорошие доктора наук. Ну, так говорят. Чтобы были. Да. Вообще-то я советский человек. Это не хорошо, не плохо. И вот после очередной, значит, заслуженной, конечно, премии все доктора наук из Новосибирства полетели в Сочи отдыхать. Все доктора наук физики. Ну, как принято было в советское Учил брюки, туфли в одной руке, бутылку вина в другой, идут место поискать, где отдохнуть. Присели, ни у кого штопора нет открыть. Пластмасса. Эти. Помнишь, что это? Думали, что делать, что делать. Появился человек такой простенький. Да. Он говорит, милый человек, не поможешь. Он говорит, ну почему не помочь? Зажигалка есть, спички, да. Нагрел пробку, вытащил. Он говорит, где хвалил. Это же в школу учить физику надо. Это про твоих земляков. Нет, я думаю, я как-то уверен в наших в сибиряках, что если ведет команда идти, бороться куда-нибудь, ну не, не знаю, в созвездие Альпа Центауру уничтожать какой-то там метеориты, мы это уничтожим задача не менее ездить. причем важная это был 41 год <свят> он для нас продолжается хорошо но я вам хочу сказать что вот э, к моему стыду да я уже отстаю от появляются новые технологии я не могу их снять. все чего мне учили это было давно да? а все что сейчас есть да? Даже у нас по службе, я вам сказал, выбирают определенную молодежь с определенным статусом и идет перенаправление. Кол по финансовым участиям, кол по IT-технологиям, если вы думаете, что у ФСБ нет айтишников давайте. И у них четкий срок, я вам гарантирую. Там такого нет, что прошел как хочешь, гибриды, свитери как айтишники. там входят все на службу, и они не глубже других. Поэтому, когда есть задача, она перенаправливается. Но она должна служить родине. То же самое здесь. Если у вас есть вопросы, которые вам мешают работать, задавайте их. Мы для этого и приехали, чтобы послушать вас. И Ярослав приехал, чтобы вы с ним познакомились и выслушали. Какие инструменты вам нужны? Что нужно? Вы подсказывайте. Если какую-то часть... МЛМ составляющий. Мы хорошо знаем, что для этого нужно. Франшизу мы не знаем. Поэтому вы должны говорить о том, о чем вам нужно. Но я вас уверяю, что такси будет работать. Нет, мы сами обучаемся, сами приобретаем вот этот опыт, который по раздаче франшизы, по подключению таксопарка, я думаю, что мы его приобретем и сами будем делиться с другими городами. Хорошо, вот Ольга задавала вопрос по поводу обучения. Да? Мы разработали программу, называется таксон Академия». Служба безопасности разработала. Представьте, нет, да. Она не она такая, какое мы видим. Понимаете? И вот хотел, чтобы ее допинили и доделали хорошо. То, что сейчас преподают. Ну, то, что преподают, я не знаю, я не могу ее оценить. Я не водитель и не занимаюсь этим. Если она вас не устраивает, говорите, что она не устраивает. Что конкретно не устраивает? Мы все ферро вы... Правильно. И вот то, что вы говорите сейчас, да, это надо положить на бумагу, да. занести, и чтобы для всех э, обучающих структур она была одинаковая. Вот как насчет такс-фон одинаковый для всех, так и обучалка должна быть одинаковая для всех. Как есть какие-то правила маркетинга, так и у нас должны быть свои. Совершенно верно. Если Новосибирск будет первым, я только буду рад. Вы покажите другим, как надо это делать. Пусть у вас начнется это хорошее. Я думаю, что мы ими и будем как раз Ну, я и надеюсь на это. Я же почему тебе про физиков рассказал? Да что? Еще вопрос. Говорите. Второй раз я не знаю, когда я буду здесь. Что, Алексей, нечего сказать? А мне есть что вам сказать. Слушай, поэтому внимательно я редко себе позволяю вольность. Если я кого-то выбираюсь с могу пошутить, да? значит, у меня близкий человек. Хотя бы по каким-то моментам. Я очень рад, что вы здесь. Я очень рад, что вы в этой компании, в нашей компании. Да? И я надеюсь, что то, то, что я видел в Москве, вас, тот задол, и те претензии, они не останутся просто голыми словами. Грошится на мужику, который просто говорит, надо что-то делать общем, дело, о чем говорить. Правильно, Рокоссовский? Да. Вот. Мне хочется, чтобы у вас все получилось. Пусть маленькое, но получилось. Из этого маленького всегда рождается большое. Нам не надо большое, но это будет пузырь. Угол и уловка. будет маленькое зернышко. Я когда первый раз попал в пустыню, да, лейтенантиком еще был, и мне рассказывают, что такое жемчуг. Оказывается, она хищница, знаете? Да, это устрица. Она вид такая вкусная вроде, бы, а хищница. Вот она, когда створки открывает, туда попадает песчинка. Это чужой ей элемент. И вокруг этой песчинки перламутр накручивается, чтобы от него избавиться. Появляется жемчужок, который женщина с удовольствием носит. Вот пусть эта песчинка будет у вас здесь, да, вокруг которой собирается определенная ну, структура, коллектив какой-то, да, и вы сделаете то, что должны сделать. Но это не значит, что второе не должно работать. Вы поймите правильно, уникальность нашего проекта заключается в двух вещах – мобильном предложении и улице. лицензии. Нельзя разделять одно с другим. Каждый занимается тем, как мы договорились, кому что больше нравится, у кого что лучше получается. Вот у вас это хорошо получается на здоровье, у него другое тоже на здоровье. Но когда вы потом встретитесь, и у него будет хорошо, и у вас будет хорошо, и вы поймете, что через операцию можно дополнительно зарабатывать, а это будет обязательно, поймите правильно, люди, которые вложились в деньги и сейчас сидят дома и ждут, когда же им да? надо им просто объяснить, что сразу не падает. Плод должен созреть, чтобы упал. Они дождутся этого. Пусть маленьких, но потом побольше. Кооператив же создавался для этого. И то, что Ярослав вам отдал продукт назад, полностью продукт, и вы совладеете всего этого. Я, пример там. Кооперация создавал для того, чтобы были денежки тем, которые останутся в проекте как пассивные работы. Но это не значит, что такие молодые ребята должны заниматься пассивным доходом. Нет, активным будет. Пассивность, она придет. Но сперва надо быть активным. Это вот о чем я говорю. Ни у Юандекс, ни у кого нет кооперации. И основу повторюсь. Миссия компании совсем другая. них другая. Вот когда вы познакомитесь с миссией компании, когда входите в любой бизнес, узнаете миссию компании, к чему она стремится, что ждать от этой компании. И мы не пирамида, слава Богу. И у кого-то, если такие мысли есть, это неправильно. Если у кого-то что-то еще есть, раздражайте. Я собираю весь негатив, поэтому можете смело говорить. Не переживать, я не обижаюсь. Я только за дисциплину и за порядок. Ни в одном месте не будет денег, если не будет дисциплины. И не будет порядка. Нужна система. Системность приводит к тому, что человек привык, к тому, что привык. А да, вот вы говорите, утром встал, там зарядка, зуб почистил, это уже на автомате. Или как в армии. Почему там легко? Потому что, когда приходит новобранец, и вот тут же берет под у у американцев сержант, и у нас старший, да, и начинает обучать курс молодого бойца. Вот и все. А у нас нету этого пока, курса молодого бойца. И каждый делает то, что он считает нужным. А это нужно? Не знаю. А вот когда вот ты, Тимофей, сделаешь вот этот кост молодого бойца. И мы его всем покажем и скажем, вот с первого дня новичок, который заходит, вот его действие. Не надо сочинять ничего. И через окно Америку тоже открывать не надо. Надо всего лишь вот придерживаться вот этим правилам, которые Тимофей Это уже проверено, оно действует. А то, что проверено и действует, вам расскажет Владимир Мошкин.